Ха-ха, че, серьезно, третья глава? Офигеть просто. А я думал, на прошлых двух уже вся история закончилась. Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает знакомить тебя с такой интересной игрушечкой, как Рафт. Ну и в данном же выпуске, как ты, наверное, уже успел догадаться, я познакомлю тебя с кое-какой информацией по третьей главе, по грядущей третьей главе в игрушечке Рафт. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. А пока ты смотришь, не скупись, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как обычно, будет буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Рафт и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и сразу давай к сути. Буквально на днях в блоге разработчиков была представлена очень интересная информация. Во-первых, разработчики нас поздравили с наступившим Новым Годом и, освободившись от новогодних праздников, они вернулись к работе, к стандартному, как говорится, своему рабочему процессу. И теперь решили нас ознакомить с совершенно новый, грядущий, третьей главой по рафту. Все мы знаем, что у нас в игрушечке постоянно добавляется контент, а конкретно это вот те две главы, которые мы уже с тобой прошли. Так давай же перейдем к третьей главе и сразу же начнем ее по крупицам разбирать, что у нас такого нового интересного будет в третьей главе. Со слов разработчиков, закончить третью главу. Они планировали еще до наступления нового года, но, к сожалению, это у них не получилось и они не захотели нам выпускать какого-то второсортного плана продукт, как обычно. Да-да-да, да, это очень нормальный подход, когда разработчики беспокоятся о некачественно выпущенной версии, которая действительно может повлиять в корень на э, игру в целом. Поэтому, да, лучше всего они посчитали нужным закончить третью главу как нужно, ну и немножечко попозже, но зато порадовать нас полноценным годным качественным контентом. Лично я за такой подход, лично я никуда никого не тороплю, пускай доделывают, а там уже мы будем наслаждаться, как говорится, геймплейчиком. Касательно третьей главы информация следующая. Предположительно третья глава будет немножко больше, чем предыдущие две, которые мы с тобой уже видели. И она предоставит игроку гораздо больше интересного контента, чем это было раньше. Помимо добавления новых островов и каких-то элементов для твоего плота, разработчики заинтриговали нас тем, что пообещали, что мы увидим немножко больше, чем то, что мы привыкли видеть в прошлых обновлениях. Поэтому я, друзья, вообще с нетерпением просто-напросто жду, что это такое будет и конкретно, по, конкретно в деталях разработчики пока не стали все карты нам раскрывать, но некоторые моменты они нам продемонстрировали. Давай перейдем к ним поподробнее. Во-первых, это будут совершенно новые игровые персонажи, как вот на этом а, скриншоте. Первыми в списке будут новые игровые персонажи, которых мы сможем найти и разблокировать в мире. Они будут иметь связь с тем местом, где мы их найдем и дадут нам некоторое представление об их прошлом. Ну и как ты видишь на скриншоте, все персонажи у нас такого темного оттенка. Это и есть то, что разработчики не хотят нам раскрывать все карты целиком и полностью. В процессе, да, информации будет гораздо больше, поэтому продолжаем наблюдать за новостями по третьей главе. Далее у нас, значит, идут новые направления или же новые какие-то объекты, которых тут тоже у нас представлено несколько на скриншотах. Поподробнее про них, к сожалению, ничего разработчики не стали рассказывать. Давайте просто-напросто сами догадаемся. Что мы здесь видим? Это, судя по всему, какой-то большой башенный кран, который производил постройку какого-то я не знаю, ну небоскреба наверное, судя по вот этим вот э, конструкциям, что мы здесь видим сейчас на скриншоте. Да, какой-то у нас реально был небольшой небоскреб который находился в процессе строительства, который, как ты видишь, у нас большей своей частью погружен в воду на поверхности будет торчать только лишь его небольшая часть все самое, наверное, основное, что мы можем в нем найти, будет находиться у нас под водой. Неспроста же нам добавить Добавили здесь, смотри, совершенно новых э, каких-то подводных обитателей. Вот это, скорее всего, какие-то медузы у нас, да, больше всего похожи на медуз. Здесь у нас, смотри, какой-то морской удильчик вообще э, непонятный, да, на глубине, видимо, на большой обитает, который тоже нам, наверное, доставит немало хлопот. Ну и наверху, скорее всего, мы найдем какие-нибудь интересные компоненты для нашего плота. А может быть даже и внизу, друзья, я, если честно, точно пока не знаю, остается только лишь догадываться. Вообще мне нравится, что разработчики продолжают Все делать в стилистике рафта Да, это вот такие свойственные текстуры Да, и свойственные Какие-то элементы там в текстурах Где-то спрятаны, в общем, дизайн игры Он сохраняется, он никуда не уходит Да, при новых обновлениях мы получаем все тот же Рафт, но только более-менее проапгрейженный Более интересный Дальше у нас будет серия скриншотов, где Разработчики намекают на то, что Помимо всего прочего, они для нас Разместили что-то более холодное И добавят, видимо, какие-то прохладные или же ледяные а, земли. Здесь вот по первому скриншоту не, непонятно почему. Здесь я так вижу какой-то у нас то ли офис, то ли еще что-то, где, скорее всего, мы найдем какую-то зацепочку. Но дальше, как мы видим, уже здесь представлено как будто бы то ли северное сияние, то ли, не знаю, какие-то домовые отходы, да, из трубы идущие. Пока что ничего сказать не могу. А вот на следующем скриншоте уже четко видно, что это какая-то у нас а, ледяная локация, да. Как видишь, все занесено у нас снегом. Здесь у нас какие-то комплексы, да, интересные, исследовательские, скорее всего. И это еще раз говорит о том, что да, у нас будет совершенно новый контент, совершенно необычный контент. Холод, снег, лед и какие-то, не знаю, ледяные локации. Это на самом деле будет что-то новенькое, чего мы с тобой не привыкли видеть в игрушечке Raft. Здесь, как мы видим на скриншоте, тут даже, смотри, ледяная корка. Как мы будем подплывать, я ума не приложу. Скорее всего, просто-напросто доплывем до этого. Льда и пойдем по нему. Возможно Нам на наш с тобой плод добавят Какой-нибудь ледокол, колющее Лед какое-то приспособление Чтобы мы смогли раскалывать лед И подъезжать немножко поближе. Но даже В принципе это ни к чему, потому что мы сможем Спокойненько по льду дойти туда, куда нам э, Нужно. И на следующем скриншоте Я так понимаю, тоже та же локация С той же исследовательской станцией, только Немножко с другого э, ракурса Тут у нас тоже то ли какой-то вход В какую-то шахту у нас, да Там у нас какая-то будка с флажком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 вдалеке виднеется у нас исследовательская э, станция. Ну вот эти вот небоскребы, ледяные локации и исследовательские станции на них не все, чем порадуют нас разработчики. Помимо всего прочего, было также сказано про то, что когда разрабы работали над третьей главой, они решили серьезно обновить историю. Как бы суть, а у нас осталась той же самой, что мы уже привыкли видеть в прошлых главах, но они переписали почти что все примечания, чтобы их было легче читать и им следовать. Не нужны персонажи и имена были удалены, чтобы уменьшить путаницу И разработчики позаботились о том, чтобы во всех пунктах назначение была более последовательная и увлекательная история Также они уменьшили количество текста, которое не добавляет никакой истории И добавили текст, который ее только обогащает Ну и также они работают над введением воспроизведения нот для тех, кто предпочитает просто слушать, пока не играют Судя по тому, что я сейчас прочитал в кривом переводе, я так понимаю, что нам добавят какие-то аудиозаписи или же какие-то диалоговые сцены, где нам персонажи будут рассказывать, а не только мы будем читать. Да, это на самом деле очень хорошее улучшение, ведь нам как раз-таки этого и не хватало в этой достаточно спокойной игре. Ну и дальше, конечно же, вишенка на торте нашего сегодняшнего выпуска. Это, конечно же, будут введены торговые аванпосты. Они будут очень удобны, когда наше хранилище переполнено различным хламом, которые вообще некуда девать. А такое, друзья, очень часто бывает в играх песочницах, где ты просто-напросто проходишь, собираешь ресурсы, они у тебя лежат без дела, ты не знаешь, куда их тратить, но все равно собираешь, потому что ты так привык. Теперь же эта проблема будет решена целиком и полностью. Мы теперь смотрим можем перерабатывать все лишние предметы, такие, например, как доски, металлолом, пластик и так далее, в определенные кубики металлолома, так называемые местная валюта. И эти кубики металлолома затем можно будет использовать в качестве валюты на торговых аванпостах, которые мы найдем в разных местах по всему миру. Торговые аванпосты будут предлагать различные предметы, включая, помимо прочего, специальные ингредиенты для приготовления пищи, соковыжималки, потрясающие шляпы какие-то невероятные, и, конечно же, снаряжение Вот таким вот образом они у нас будут а, Выглядеть в самой игре Судя по тому, что мы видим, да, тут реально обитает Какой-то барыга, который а, Собирает всякий хлам Тут мы видим какие-то спутниковые девайсы Да, с помощью которых, видимо, он держит связь С другими торговцами Кассовый аппарат, как видишь, у него имеется Не зря его вот сюда вот отдельно вынесли Возможно, мы на своем корабле Сможем что-то подобное потом Со временем поставить Или же это является тем, что мы, как бы должны будем обращать внимание сразу же к этому торговому автомату возможно даже каким-то образом через него взаимодействовать и просто-напросто торговать возможно здесь будет стоять какой-то торговец человек, а может быть не человек, пока что друзья еще неизвестно, как видишь здесь на скриншоте нам ничего такого не показали, все то, что я тебе сегодня перечислил, естественно это не весь контент, который будет относиться к третьей главе по рафту, очень много нам разработчики не сказали они нам толком не рассказали про то, какие будут Девайсы для наших платов, Какой они еще может быть транспорт добавят И у нас будут исправления касательно того Или иного в целом, да информация Очень даже скудная и как мне показалось Что капец как много нам Друзья не договаривают уважаемые Разработчики, а потому продолжаем Ждать новостей в ближайшем блоге По рафту, конечно же я надеюсь Нам приоткроют гораздо больше Конкретных конструктивных деталей на этот счет Ну и самое главное нам не сообщили Дату релиза этой игры друзья Ой и ах что называется я, конечно же, думал, что они хотя бы хоть как-то намекнут нам на какой-нибудь квартал, но даже я, ребят, не уверен, что именно эта глава будет в этом году, хотя все, друзья, возможно. Будем, конечно же, надеяться вместе с тобой и ждать. И третья глава уже не за горами. А что ты, мой дорогой зритель, думаешь по поводу третьей главы в рафте? Что тебе особенно понравилось из нее, а что может быть не очень? Пожалуйста, поделись своими мыслями, расскажи, и мы с тобой непременно пообщаемся в комментариях. Ведь у братишки Скорочи есть отличительная особенность отвечать совершенно всем в комментариях, без исключения. Но на сегодня это пока что вся информация по поводу грядущей третьей главы в рафте. Я надеюсь, тебе понравилось. А если же нет, также, пожалуйста, раскритикуй, напиши, что я лажаю, и я обязательно в ближайшем своем видео исправлюсь и запишу более конструктивный, детальный обзор по этому